Доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Дана, это канал Сильзденс. Мы продолжаем играть в Бэндингс Дарк Ривайл. Я думаю, мы уже близко. Близко goodness. к чему-то. Десятая we'll серия. Oh, а нам ничего не скажет, потому что мы вышли из другого крыла. Yeah, несколько ингредиентов. для кухни. Это То есть нам двигаться сейчас туда, на поезд. Ладно. Ну пойдем. Я бы перекусил. А где мне пояс найти? Ага. Бля, какой-то он резвый. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой что-то было. Ладно, спокойно едем. То есть нам нужно сходить и вернуться. Правильно? Куда-то. Ну как куда-то? Фермерский магазин за какими-то продуктами. Ага. Какой-то новый регион. мы тут были. Ой-ой-ой. А, так мы... Я понял, куда идти. Вон-то. Ах ты, сука. Ну как, кыш. О, помыли Вон там. Правильно? Вон. Продукты там где-то были. Все. Получается все. Или нам нужно все такие найти? Ну пойдем здесь глянем. Здорово, родная. Мне бы еды найти. Шлеп леб? или типа все Ну пойдем обратно Ну это же вот это вот он да ну, это оно. Uh -huh. я так понимаю, сейчас нужно вернуться. Так, туда не надо. Uh -huh. Ну, просто не было никакого обновления. Да-да-да, рот закрой свой и пушидло. Но тот район, где мы гуляли с маленьким Бенди, с добрым Бенди... Ахой! Успел? Успел? Успел? И от дедушки ушел, и от бабушки ушел. Так, а этот дядька еще стоит. но ну, пусть стоит. Так, пойдем обратно к Бетти. Правильно? Бинг, Бетти, да. что такое происходит с этой игрой? Книжка. Для ачивки. Я так понимаю, мы все сделали. Почему там выход только на одну сторону? Интересно. Интересно. Так, давайте к Бэти. Но мне почему-то кажется, что я не все взял. Я как-то в этом не уверен. Oh, а нет. Oh, работа спасибо oh, wait I spotted something in the fountain yesterday don't know what it's for but you're welcome to have it you better go see Wilson downstairs he's been waiting ages фонтан? Так, а, наверное, я не так перевел, какой фонтан, блин. Да? Так подожди туда, что делать? Лайбари ты? Ничего. Как она у меня умудрилась отсюда украсть в прошлый раз? Для я крутой очень красивый так я не понимаю что делать как же я кайфую с этого перемещения вы что Надо что-то найти, с чем-то повзаимодействовать. Но только вот с чем. Ага, лаборатория. Я думаю, мы на правильном пути. Какие-то разноцветные штуки, которые... Ну и по музыке просто. Вау! Вау, а я не ожидал, даже такого увидеть. Красочная, разрисованная. Типа они на... решили краски добавлять во все это дело. Так, ну я готов пугаться. Я что не хочу к тебе внутрь идти. Не, не очень горю желанием. Спасибо, что монстра. Он должен быть я работаю на будет и мне не нравится его голос. Ну, типа, он наоборот круто. Come, совершенное мне оружие Креш. Смпл, но Написано си похой, Дадли. Это звучит рискованно. Как мы его контролируем? Мы То есть он сделает цветного какого-то персонажа из святых чернил? В последнее время почему ты здесь. вот так вот моя созданность будет жить... ...永遠. Стой от меня! Ты Часть тебя знала, что это путь. себя и Я что ты говорила, что твоего отца. Я что у тебя Блять, я так и знал, что ты мраец. Тысячелетний, возможно, ты знаешь его. Арч, владелец Арчгейта, бизнес-тихун. Столько лет я жил в его тени. Он всегда имел время для великих дел. То есть его отец Натан Арч, а наш отец Генри, получается? He knew only the best. Но там тоже был не либо Джодриу, либо Денри. Короче, он просто ноет. И он хочет знать, короче, сделать вот это нового монстра. Пошел нахер, а почему он такой сильный? <и> <и> да нет! No, not this time. <плыл> <плыл> Толкни его! Все? Это весь Вилсон? Сопляк, блядь. А столько панков было. Ниде к Еда. Или сейчас будет финалочка? Какая у нас сейчас глава? Нельзя посмотреть. Okay. Я предлагаю сохраниться. А, ну, понятно. Финалочка. рождена в темноте время чтобы задавать вопросы Ну давай но это что она и есть вот она инк машин пернильная Бля, я думал, она отключится. Это Уилсон? Или это то, что из него получилось? О, текай с села тоби пизда. Так, но драться я с ним не могу. А как открыть? Что, просто колотить его или что? Или он должен сюда кидать свой болт? О, я понял. Давай-давай. А, блядь! Дебила, сколько вылезло. Какая музыка веселая. Заряжай. Ну, давай. Давай. Ну, давай. И что ты мне сделаешь? Так, но ну теперь он больше не подпитывается этой машиной. По жопе, по жопе, по жопе, по жопе, по жопе. Ну, ударишь-то, нет. По жопе, по жопе, по жопе. Посмотри, как он плю плюхает по жопе. О, на, на, на, на, на. Ой, бля, больно. А что делать-то надо? А здоровье почти закончилось. Бля, нихера себе. Это как ебать с ним сражаться? И мою силу забрали. Или моя сила пропала, пока включена эта херня? Ладно, мы разберемся сейчас. Кидай. Кидай, дурак. Давайте дай, дай дурак, говорю. На нахуй. И дай, и дай крюк свой дурак. А, моя сила вернулась. А, не допрыгнул. Ну, думаю, мне наверх. Нет, я не долетаю. Блять, я потерял здоровье в тупую просто. Короче, надо бить голову. А, все. Бля. Мои ноги! Деман за меня. Может он мне поможет, потому что я ему помог? такой же монстр, как я. единое целое Дочери Дрю с силой демона. То есть Бенди это девочка. There's always a choice. I know you're in there, deep behind that evil face. Inside somewhere is my little girl. My greatest creation. My, my greatest creation. My greatest creation. My greatest creation. My greatest creation. My greatest the My greatest creation. My all those years ago Joey drew finally succeeded he created life but Audrey you're so much more than that you were his family his daughter my daughter and I love you so very much be quiet gracious remember Are, помни кто ты есть, тебя Помни. No! Блять. <sighs> давай, давай, бери контроль. себе, какой мы улучшенный теперь бенди а -а -а, чего прикольно да подойди ближе Охереть, как вот с этим сражаться надо было бы? Да никак, это же просто машина для убийств. Что, они там бегут за мной толпой? Взял так. Вырезал всех одним ударом. Давай вперед. Я так понимаю, она хочет запустить видео и закончить это <lighthouse> все. Сейчас мы играем за. Okay. на like <backbone feels likeosity> yeah. мне кажется, все нормально будет не сцей. О, да, моя детка. Allison, Audrey, on, we'll Tom, make us some это был Том? А -а -а. Вперед, вперед, вперед. О, там Портер был, который научил нас прыгать. И он назвал нас Бобби. Бля, шикарно. Еще и Сэмми Лоуренс сверху стоит. Чем они все на меня нападают? <звы> <звы> Убила Сэмми опять. <звы> вот это зачет. Просто зачет. Погнали, погнали, погнали, погнали. <звы> да они мне ничего не делают просто. Здравствуй, мясо для фарша. Давай, давай, давай. Ну, вот это, я понимаю, они дали развлечения под конец. Вперед, вперед, вперед, вперед. Я думаю, осталось немного. Еще одна дверь. Генри! Генри! Это реальность моя. И цикл продолжится. Да-да. Возможно, в другой раз. ЗН. Кошмарила. Типа только таким образом можно выбраться из цикла или что? Увидев концовку? Мы опять в, джоме, в доме Джодрю. My father once told me that just because we're born of darkness doesn't mean we belong to it we're always free to choose типа <рекуя> у нас у всех есть свободный here, выбор at the года да джо и Дрю. Я могу сделать цикл более для моих друзей внутри. Но меня, я первый из но Какие-то способности остались. So, what's next? О, продолжение будет. Really say... Будет продолжение. Будет продолжение. Ребят, это было шикарно, это было шедеврально, это были офигенные, сколько там, 6 или 7 часов у меня получилось. Я благодарю вас за просмотр. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, делитесь впечатлениями в комментариях. Я желаю вам всем крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю вас за просмотр. До скорых встреч, мои дорогие, и всем пока.